Как же я сильно устал. Ну и жесть, да, Миура? О, да, мужик, это реально. Почему было тренировка очень была такая? Я свалю, если это продолжится. Да, мужик, я каратэ. думал о том же самом весь хрен в день. Шестер, же ты, Миура? Бля, рубашка прилипла. Поскорее бы уже в ванну. Фух, эй, подожди меня. Поторопись, Мура. Эй, подождите. Ох, да, мужики, это было горячо. А есть чего Пиво, пить? пиво. А оно холодное? Да, оно почти ледяное. Фух. Миура, ты когда-нибудь ел ночью? Да, конечно. Это хорошо. Слышал, тут рядом есть киоск с Рэмоном. Чё, правда? Хочешь сходить? Конечно, хочу. Тогда сходим вечером. Без проблем. Эй, Кимура. Чего? А ты чего так странно на нас двоих пялился в ванной, а? Никуда я не пялился. Ты че думаешь, я эту почту, или? Зачем мне все это нужно? Слушай, Кимура, ты не особо торопился, когда мыл Миуру после меня. Что на это скажешь? Это все неправда. Давай-ка, попелься на это.